Ну, подписчиков мы знаем, ну какие просмотры ближе ближе ближе очень много а следующее очень много видео, Вы слишком много танцуете глобок сломал компакт РЕДАКТОР Ну опять мне его чинить А?